Традиционно вот в этом историческом зале мы встречаемся с нашими гостями совсем недавно, там, несколько дней назад, здесь же на этой же трибуне стоял вице-премьер Российской Федерации, господин Борисов, и рассказывал нам с вами, нашим студентам, сотрудникам и преподавателям университета, как сегодня развивается та отрасль, которую он курирует. А сегодня у нас в гостях представители очень известной компании. Я представлю их. Это генерального, старшего генерального менеджера Департамента правительственных и внешних связей корпорации Mitsubishi Electric, профессор господин Оямура. И генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления и института экономической стратегии РАН-профессора господина Агиева Александр Иванович. Они а, со своими коллегами, партнерами у нас обычно традиционно, у нас основной спикер, прежде чем рассказывает о заявленной теме, рассказывает и о себе рассказывают, как он к этой жизни пришел. Но сегодня мы немножко нарушим нашу традицию. И господина профессора представит профессор Агеев, пожалуйста, на эту сцену. А я, если позволите, присяду на ваше место рядом с вами. И с удовольствием тоже буду слушателем вашей прекрасной лекции. Спасибо. Спасибо, Ильшат Архатович. Коллеги, я рад анонсировать то событие, которое сейчас произойдет. Дело в том, что у него есть свой особый жанр. И этот жанр называется Информация из первоисточника. Потому что в гостях сегодня здесь, в Казанском федеральном университете старейшим, мощнейшим, мы находимся под впечатлением, несомненным и от истории, от имен тех, которые здесь были. И, конечно же, не зная имен всех, кто здесь присутствует, но те, которые составят славу российской мировой науке в будущие десятилетия. Мы сегодня будем говорить о тематике «Общество 5.0». Казанский федеральный университет движется в направлении к университету «4.0». А вот общество 5.0 должно появиться как результат всех перемен: появления университета 4.0, появления индустрии индустри индустри 4.0 и так далее. И с этим докладом выступит человек, я бы сказал человек удивительного обаяния, шарма и стиля. Человек, который провел много десятилетий в одной из ведущих мировых корпораций Mitsubishi Electric более семи лет, господин. Нарисуга Уэмура возглавлял представительство компании в Российской Федерации и ответственен за многие успехи, которые здесь достигнуты на самых разнообразных рынках. От всем хорошо известных кондиционеров до менее известных экранов, которые используются в частности и в российской атомной промышленности для обеспечения процессов управления. И много других разных интересных вещей, которыми занимается компания в России и еще больше тем, чем она занимается у себя в Японии. Это спутники, это роботы, это искусственный интеллект, это вся система инженерии, лифты, промышленная электроника, промышленный интернет, беспилотный транспорт и так далее. Это все, чем занимается компания. И так получилось, что именно Япония в лице и компании Mitsubishi Electric, других компаний ассоциации деловых кругов Кайден Рен», министерства внешней торговли и промышленности стали инициатором разработки концепции 5.0. Эту концепцию господин Уймура вручил президенту Российской Федерации буквально два года назад, лично в руки, и является ее большим сторонником, приверженцем и просветителем. Я должен сказать, что господин Уймура не только промышленник, но является почетным профессором Международного научно-исследовательского института проблем управления Кроме того, должен, опять же, сообщить, что в прошлом году он признан Человеком года в Российской Федерации за вклад в разработку именно концепции общества номер пять. И буквально одно предваряющее соображение. Дело в том, что мы с вами сейчас присутствуем в уникальный исторический момент, когда меняется тип грамотности. Было время, когда знания передавались из уст в уста, устным образом, потом Гуденберг и Федоров изобрели печатную машину, и мы стали с вами все письменно грамотными. Но многие другие виды грамотности потихоньку исчезли. И вот сейчас, когда появились гаджеты, когда мы с ранних лет еще не умеем читать, осваиваем эти все гаджеты, сидим в Ютубе где угодно, Инстаграмы свои сочиняем в ранние годы, на самом деле меняется сам способ нашего восприятия реальности. И, конечно же, мы станем другими, особенно те, вот, в которых в аудитории большинство. И сейчас, когда профессор Уймура будет рассказывать о японском подходе к формированию общества 5.0, просто помните, что это первоисточник, и помните, что у нас есть возможность задать любые вопросы, которые у нас возникнут. Прошу профессор Уймура, прошу занять трибуну. Я начал работать в 80-х в Mitsubishi Electric и до сих пор я работаю на эту компанию. Это означает, что около 39 лет я работаю на эту компанию. И пока я работал на них, я работал практически полностью 30 лет в Чикагском университете и потом пять с половиной лет в, в Германии. И с октября 2007 до октября 2015 я работал в Москве, работал на российском рынке. Сейчас я работаю в России, и из этого опыта я пришел, успел поработать и дошел до своего поста правительственных внешних связей, и мне очень приятно быть здесь. И то, что этот зал является особым местом для университета, это императорский дворец, и это большая честь для меня проводить свою презентацию здесь, для вас. И давайте я начну со своей презентации. Я хочу объяснить вам глобальные тренды в диджитализации и как это все проходит в Японии. So like И сегодняшнее содержание моего выступления будет таким. Технологические основы, инициативы по цифровой экономике, вклад Mitsubishi Electric в общество 5.0. И я потихонечку все это буду объяснять. И первая часть моей речи. Это технологическая информация о прошлом этого вопроса. Это так называемое CPS или кибер и физическое пространство. Они были – Это сбор данных датчиками и приборами из физического пространства. Эти данные посылаются затем в накопление больших данных, и в искусственный, интеллигент, искусственный интеллект, и затем физическое пространство. Этот цикл означает, это киберпространство и физическое пространство означает, что, что это цифровая экономика. И so цифровая see, экономика right – это сейчас глобальный тренд, и сейчас мы видим сейчас в Германии 4.0, это в основном производственные территории, States, и также industry, США, industry, это консорциум интернета, который сфокусирован на облачных China. технологиях, и сейчас это Китай которые пытаются uh, усилить uh, производственный сектор uh, цифрованием uh, его. Тоже приближаясь к технологиям 4.0. Как это в Японии? В Японии мы разработали свои собственные стратегии. И это общество 5.0, оно so основывается на концепции, на основе высокотехнологичной интеграции киберпространства. So и оно должно быть сформировано новое uh, видение. Call, uh, и давайте я объясню, почему ты называем его 5.0. 0. Оно начиналось с общества 1.0, которое было а, а, обществом охотников, затем это аграрное общество, затем индустриальное, и сейчас информационное общество это общество 4.0, где есть компьютер, интернет, и также а, система облака. И общество 5.0 это за пределами 4.0. Это здесь. И в этот момент облачная система основана на большом количестве данных. А мы можем выводить все источники из облака. Зачем мы все это можем? загрузить But из облака, но клав? также общество 5.0 и его облако очень интеллектуальные, и здесь хорошо представлен анализ и искусственный интеллект, и на этом слайде мы видим, как работает эта система кибер- и физического пространства. Затем. Сейчас я хочу поговорить о интегрированных отраслях. В нижнем уровне мы с вами видим. Мы видим переходный период когда была использована энергия воды и пара. Затем это электрическая энергия и двигатель, а затем электрические информационные технологии. И практически приблизились к обществу 4.0, где технологические прорывы, включая робототехнику, искусственный интеллект, и в большинстве этих передовых технологий, используемых здесь, это интернет вещей и также искусственный интеллект. Используя все это, мы можем использовать данные, такие как исследования, и используя это все, будет все интегрировано в одной системе. Связь мы видим вещи, вещи, человек, системы, компании, компании, люди, люди, поставщики, заказчики. Все будет связано. Это означает, что мы можем получать данные благодаря этой связи. И эти данные это новые источники информации в дополнение к тому, что мы уже имеем. Uh, so, природные ископаемые, например, все эти интегрированные отрасли, мы можем использовать данные для, для будущего so, развития. The, Таким so, образом, в Японии мы называем industry, эти отрасли интегрированными so, отраслями. Создавая таким образом интегрированные отрасли в обществе, наше общество 5.0, мы переходим на следующий уровень, на суперинтеллектуальное общество 5.0. И далее... Это концептуальные изменения при переходе от общества 4.0 к обществу 5.0. Это разнообразие, децентрализация, стрессоустойчивость. Все это новые концепции того, как меняется общество от общества 4.0. И также в обществе 5.0, здесь мы можем видеть эффект цифровизации, мы видим, что здесь появляется сила воображения и креативность разных людей, таким образом мы решаем проблемы и создаем новые ценности. Это концепция общества 5.0. А также в экономических ро, ростах и решение социальных проблем. Здесь даже есть рост спроса на электроэнергию, потребности в пищевых ресурсах и так далее. Экономический прогресс требует этого продвижения. И также решение социальных проблем. Это снижение парниковых выбросов в атмосферу. Увеличение производства при меньших затратах ресурсов и так далее. И нам нужен баланс этого всего. Каким образом? Нашим продвижением вперед в экономике. И чтобы у нас был баланс продвижения вперед, это цель нашего общества 5.0. И для того, чтобы достичь общества 5.0, нам нужно преодолеть так называемые 5 стен, которые указаны на слайде. Стена Министерства ведомств. И когда я показал uh, этот слайд uh, людям в России, да, они согласились, у нас yeah, такие же проблемы. Uh, в Японии у нас такая проблема существовала всегда. Сцена законодательной системы, законодательная система не следует цифровизации, например, искусственный интеллект. Возможно, в ближайшем будущем автоматические uh, средства передвижения с искусственным интеллектом заменят водителя, человека, и искусственный интеллект будет судьей, и, если машина во что-то врежется, в какой-то объект, и машина повредится, таким образом машина повредится, но человек будет защищен. Но законодательной системы для осуждения искусственного интеллекта у нас нет. Стена технологий, стена человеческих ресурсов. Вы знаете, сегодня я узнал в Казанском федеральном университете, что uh, очень важным аспектом обучения, образования здесь являются uh, технологии продвинутые но а, IT-специалистов или а, работников с данными всегда не хватает. И также стена принятия обществом. Цифровизация. Данные сейчас свободно используются, но нужно сохранять нашу безопасность. Некоторые а, не хотят раскрывать а, свои данные, но в случае цифровизации люди должны понять, э, каковы преимущества цифровизации э, и также э, какова может быть защита этих данных, поэтому мы должны установить э, правильную защиту э, в путь цифровизации. Это общество, которое создает новую стоимость, ее концепт. Концептуальная структура общества 5.0. Существует три слоя. Первый слой – это общая базисная функция. Это интеллектуальная собственность, стратегия для международных стандар стандартов. Этот слой создается э, властями, правительством. Следующий слой – это второй слой, это так называемая база данных. На базе данных можете увидеть много разных э, технологий и вещей. Эти два слоя они не конкурируют между собой. Мы все являемся игроками на рынке и должны создавать эти а, совместные слои вместе, очень быстро. А, так называемый конкурентный слой – это тот, который составляет конкуренцию уже базовым слоям. Это те компании, которые занимаются своими собственным бизнесом на определенном уровне. В Японии общество 5.0 определяется разным разным видам деятельности, например, система гостеприимства, интегрированная система общественного ухода, это медицинские системы управления риска стихийных бедствий, интеллектуальная транспортная система и многие другие. И Главная идея – это все 11 разных сфер деятельности, они все соединены, они все связаны друг между другом, все связаны с базой данных. Это все происходит из общества 4.0, потому что все эти новые связи а, происходят и дают как результат общество, которое создает новую ценность. Далее, общество 5.0 можете представить таким образом. Здесь у нас 11 разных видов общественной деятельности, и каждый вид деятельности отвечает целям устойчивого развития. Вы знаете цели устойчивого развития, 17 разных аспектов для лучшего будущего, и... Общество 5.0 – это один из способов достичь этих целей, если мы опираемся на концепт нашего общества 5.0. И отсюда а, я хотел бы сказать о том, насколько много и что именно Mitsubishi Electrics внесло в создание общества 5.0. Первое – это новые виды бизнеса и услуг. Mitsubishi а, играет главную роль а, для создания этих а, слоев, которые я представил ранее, и также создания новых ценностей на основе интернета вещей. И все наши продукты а, связаны интернетом вещей здесь, как вы видите. И все данные собираются сенсорами и потом собираются в облаке для быстрого анализа здесь и быстрого ответа на возможные проблемы. И также они потом э, проходят в систему для дальнейшего, более глубокого анализа. То есть Mitsubishi Electric способна решить проблему и улучшить решение на уже существующие проблемы. Вот здесь мы увидим уникальный способ цифровизации в Японии. Мы сконцентрированы именно на этой точке, это уровень IT-систем. В нижний уровень у нас вносит гораздо более важное изменение в уровень IT-систем. В США, потому что мы знаем, где находятся э, сильные производители, и они нацелены, сильные производители, на то, чтобы доминировать в области уровня уровней IT-систем. Но в Японии мы думаем, что нам уже э, поздно. Поздно конкурировать в, на рынке в этой сфере, поэтому мы э, на пограничном уровне, на уровне констру, конструирования, сконструированы э, гораздо больше. Э, наши компьютеры, которые разрабатываются на пограничном уровне, способны проанализировать данные и собрать дальнейшие данные для более глубокого анализа и решения проблем. Так что время ответа на проблему сокращается до минимума. Данные возвращаются обратно в физическое пространство, и также загружаются в уровень IT-систем в облако для дальнейшего анализа. Если мы отправляем все данные в облако, система облака будет загружена, и время ответа увеличится. Но если мы устанавливаем этот пограничный компьютер, мы оптимизируем этот процесс анализа время и время ответа. Следующее – это автономное вождение, технология автономного вождения, позиционирование спутников. Мы также участвуем в этом проекте. Позиционирование спутников – это ключевая технология для автономного вождения. И в каждой стране есть а, собственный спутник, спутниковая система. В России это ГЛОНАСС, в Китае это Байду, в России это, в Японии. Это QZSS – это квазиспутник. В Японии And, uh, у него uh, прозвали uh, Мичибики. Uh, <соспорожный сателлит> И именно you know, этот other спутник other производит Mitsubishi Electric. Система выглядит примерно так. Автономное вождение, точность сигнала моделирования позволяет ввести автоматическое изменение полосы на рекомендуемое. Спутники засекают сигнал. Сенсоры обнаруживают другие транспортные средства и препятствия, также они воспри, воспринимают окружающую остановку. В Японии существуют отдельные точки, которые считывают сенсоры. То есть машина, когда она едет, сама распознает до сантиметра местоположения. Минимальная ошибка и максимальная ошибка – это 5 сантиметров. Так что машина сама распознает свое местоположение с помощью сенсора. Автономная... Очень много камер и сенсоров находятся на автомобиле, которые вращаются, которые засекают местоположение, засекают объекты. Но это в принципе все. Но. Но в случае э, поломки этих камер сама машина может распознать свое положение с помощью дополнительных сенсоров. Это дополнительные данные. Здесь более детально указано о автономном вождении. Я не буду вдаваться в подробности в такие. Здесь у нас представлено оборудование, которое находится в машине. из-за того, что настолько уникально разработана система, японская система может вести автомобиль по дороге, очень безопасно, без какого-то контроля со, со стороны человека. Даже если идет а, снег или а, на улице туман, что делает распознавание очень сложным. Например, в России в зимнее время центральную линию, полосу на дороге не видно. Но если а, запущена автономная система, сенсоры и камеры, даже если они не будут видеть четко окружение, они будут следить за тем, насколько ровно и насколько эффективно машина едет по дороге. Без распознавания линий на дорогах, если не смотреть на разметку на дороге, машина может сойти с дороги. Но если мы располагаем сенсоры и распознавательную систему по краям дороги, машина может передвигаться очень ровно. Мы провели тест в Японии, в Хоккайдо, в северной части. У нас очень много снега, там выпадает всегда, и даже на скоростном шоссе, 80 километров в час, наши автомобили, даже без сенсора и без а, сигнала, который, который располагал местоположение, автомобиль распознавал а, транспортные средства впереди себя. И лавировал между ними, и потом вернулся к нам, несмотря на то, что мы его потеряли. И в этот момент мы можем посмотреть на 3D картографирование. Нам нужны очень точные даты для картографии, и Mitsubishi Electric делает это очень хорошо. Сейчас у нас здесь нет этой картинки, но, но это как пучок камер и детекторов и Машина просто проскакивает по дороге, машина распознает все это, трансформа... трансформирует полученные даты в 3D-пространстве, цифровые данные из этого 3D-пространства можно создать 3D-картографирование и добавление к точным сантиметрам расстояний. Если машина распознает это 3D-картографирование, вождение может быть безопасным здесь. Также здесь есть визу визуальные сенсоры, которые могут... Распознавать объекты, даже если человек таким образом находится, и если предмет по-другому находится, и даже если они стоят рядом друг с другом, тем не менее распознавание оказывается очень точным. И наша компания также имеет европейских партнеров. Они у нее есть и автономное вождение. Имеет коллаборацию с такими картами, как здесь, такие как компании из Германии и в Японии. И не только наша компания, но вместе с другими партнерами мы пытаемся получить более автономную систему вождения. Что касается следующего поколения, ключевыми здесь будут это... Компании нового поколения, между которыми есть очень хорошая связь. И также здесь у нас обмен данными внутри и за пределами компаний способствует созданию инновационных продуктов. А уже были созданы многие технологии и такие платформы, как Edge cross и Field System. Это главные платформы в Японии, в производственном секторе. Сейчас они не связаны. Конец, конечно, они должны быть связаны, но это очень сложно. Потому что это под уровень сообщества 5.0. Пока мы не можем в этом продвинуться, но в естественных условиях в Японии эти две платформы являются главной, и мы пытаемся их связать. И такая uh, связь между данными также like используется в сфере сельского хозяйства, так автономная сельскохозяйственная техника, такие как обмен данными между дистрибьюторами-продавцами, а также сельхозпроизводителями, которые позволят значительно оптимизировать цепочку поставок. Это объяснение платформы Edge Cross. Все компьютеры и датчики должны быть связаны между собой, и все, что я здесь уже объяснил. Здесь компьютеры связаны на уровне edge level. И оно дает дольшее понимание того, что происходит. Происходит более глубокий анализ через компьютеризированные системы. Также компактное пространство – это ключевое понятие встроенный искусственный интеллект и в оборудование неокра. Также нам нужен быстрый ответ из этих автоматизированных систем, поэтому в случае, если мы вставляем искусственный интеллект в уровень Edge Level, пограничный уровень, Тогда But, uh, мы не можем проникнуть so в облачное uh, пространство, uh, на, на, на, на, на, но нам нужно более and, uh, компактное пространство. So uh, и и так наша компания AI создала такую вещь, как uh, платформа Майсат. Также это можно применить в так называемом умном сельском хозяйстве. Дроны могут собирать данные о сфере сельского хозяйства, о том, как поливать, наладить ирригацию, как орошать удобрениями и многое другое. И интернет вещей также может использоваться в этой сфере. Также централизованное управление сельскохозяйственной деятельностью и uh, максимизировать сбор урожая. И здесь консолидация земельных угодий для масштабного возделывания земель. Это привлекает людей в сельскохозяйственный сектор который может потом стать конкурентом на всемирном рынке. И, и система позиционирования компании Mitsubishi также могут быть использоваться для дрон-контроля. И здесь у нас карта так называемого умного сообщества. Это uh, uh, so начинается H с системы управления оптимизации энергопотребления дома, HEMS. Датем переходим в SEMS, это центр управления. Энергия также может перейти от привычного топлива к новым видам, к управлению контроля и получению энергии. Можно использовать не только электричество, но получать новые, использовать другие батареи для производства энергии. Также все это можно встроить в умное сообщество. В городе Фуджисава, рядом с Йокогамой, проходит испытание этого нового города. Все эти платформы, Сейчас используются на крышах, где они собирают через солнечную энергию и производят энергию. И также излишнее электричество может дальше быть использовано. Оно может быть продано другим компаниям, и, и такой процесс интенсивно контролируется из центра по всей этой площадке. И японское правительство сейчас обращается к таким созданиям такого рода примеров. И также наша компания... Собирается строить такие нулевой энергии пространства. Это экспериментальный комплекс. Это концепция проектирования и строительства зданий, которые генерируют всю необходимую первичную энергию. Это пример нашего заказчика, мы уже начали использовать систему ZEB на домашнем рынке, они попросили нас установить систему ZEB в их пространстве. И также мы используем диджитализацию в умном строительстве для получения 3D данных на протяжении всего процесса строительства, uh, включая съемку, измерение, проектирование, инспектирование, техническое обслуживание и обновление. Все это будет способствовать развитию строительства и параллельного проектирования. Цепочка а, ведет к автоматизации, мы также можем воспользоваться этой цепровизацией даже в сфере строительства. И в этом смысле наша компания может использовать сбор данных и может произвести картографирование, которая будет самодостаточной системой. Эти мобильные системы могут распознавать все, что их окружает. Они все это могут обнаружить. Здесь мне хотелось бы обратиться к примеру о том, как Mitsubishi влияет и работает с цифровизацией в России. И в частности с российскими железными дорогами. Наша e фактория электронное производство, создана для того, чтобы использовать интернет-вещей в работе с вагонами и с деталями. В результате нашей работы более 3000, более 3000 вагонов в год были отремонтированы без потери данных. Как здесь? И также последний слайд. И для а, воплощения нашего проекта «Общество 5.0» у нас прошел форум «Инопром» в 2017 году. У а, нашей компании был а, собственный корнер для выставки. И ä, Владимир Владимирович Путин тоже посещал нашу выставку, ознакомился с концепцией общества 5.0. И ä, для того, чтобы развить общество 5.0, нам нужно ä, развить инновационную экосистему. Это... Университеты, агентства, все стартапы должны определиться, чтобы объединить необходимые элементы для создания общества 5.0. Потребность в инновационной системе, включающей различных игроков, которые будут находить новые решения, тоже возрастает. В Японии этот процесс начинает развиваться. Но практически все руководители компаний, таких как, например, Mitsubishi, они все согласны, что инновационная экосистема очень важна. Так что не только на уровне правительства, но и на, уровне, на других уровнях мы должны помнить об инновационной экосистеме. Это все. Спасибо за внимание.